Здравствуйте, ребята, меня зовут богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Ты не представляешь, сколько сообщений в моем телеграме про Шиба Ину, поэтому я и решил посвятить ей весь этот день. И по окончанию этого дня я могу сказать, я очень жестоко ошибался. Сегодня будет ее обзор, я покажу тебе то, что я накопал про этот токен, и я вообще такого не ожидал. Начнем с самого начала. Шиба Ину была создана в августе 2020 года неизвестным, который подписывался псевдонимом Райоши, но Почти нигде не сказано, что кроме него анонимным созданием Шибы занимался еще один человек. Раёши называл его своим неизвестным никому другом. Мы обязательно поговорим о том, кто это такой во второй половине видео. К счастью для нас Раёши не был гипертрофирован анонимным, потому что в том же августе 2020 года он написал огромную статью посвящение, в которой описал, что такое Шиба. Называлась эта статья так «Все приветствуйте Шибу, эксперимент» в децентрализации. Когда ты будешь изучать начальные документы, связанные с Шибой на заре ее создания, слово «эксперимент» будет неотъемлемо сопровождать этот токен. Да, этот токен был экспериментом в децентрализации. В этом же блоге Райоши еще раз это упоминает и пишет «Мы – эксперимент по созданию спонтанного децентрализованного сообщества». Вообще вся статья написана в таком неофициальном повседневном стиле. Сам себя Райоши называет «бедным парнем». Описывая три правила запуска и дальнейшего функционирования Shiba Inu первое правило потратить 0 долларов на проект, потому что в то время Райоши был бедным парнем. Второе правило: поскольку Райоши вкладывает в этот проект 0 долларов, то любой токен Shiba Inu, которым он потенциально будет владеть, появится у него только после того, как он купит его на рынке, точно так же, как и остальные. И наконец, третье правило: Райоши не отправит ни одного токена Shiba кому-либо за продвижение и рекламу этого проекта, потому что у него этих токенов просто-напросто нет. Но что еще интересно, это то, что Shiba Inu оказалась достаточно популярна с самого начала. Если мы откроем статистику Телеграма Shiba Inu, то увидим, что сразу же после запуска на него было подписано почти 6000 человек. Несмотря на это, как мы видим, цена Shiba Inu очень долго оставалась практически на одном месте. Около 8 месяцев после запуска не происходило практически ничего. Возвращаясь к тому самому неизвестному другу, который помог Райоши запустить Shiba Inu, Райоши встретил этого человека на конференции DevCon, которая проходила в Японии в 2019 году. Райоши называл его очень влиятельным человеком в криптопространстве. Этот анонимный друг предоставил Райоши 10 эфиров для того, чтобы обеспечить ликвидность торговой пары эфириум Shiba на децентрализованной бирже Uniswap. Shiba это ERC20 токен, это значит, что она построена на блокчейне Эфириума. Поэтому, исходя из этого, анонимный друг Раёши просто-напросто сделал возможной торговлю Shiba иной на Эфириуме с помощью Uniswap. Также Раёши упоминал, что этот человек является успешным бизнесменом, так что 10 эфиров для него это просто-напросто пустяки. Эта история становится еще еще интереснее, если мы вернемся в самое начало Shiba Inu в день ее запуска и распределения ее предложения. Никто не получил токены после запуска. 50% всего предложения было отправлено на биржу Uniswap для того, чтобы люди могли ею торговать. Остальные 50% получил Виталик Бутерин известный сооснователь эфириума. Так что же произошло? Раёши построил Шиба-Ину на эфириуме и его анонимный друг, успешный бизнесмен и очень влиятельный человек в криптовалюте, предоставил ей ликвидность для торговли на блокчейне эфириума. Затем после запуска половина всего предложения отправляется Виталику Бутерину. Да, Виталик Бутерин получил половину предложения Шиба-Ину после ее старта. Но после этого он уничтожил 90% токенов на сумму 6,5 миллиардов долларов, а оставшиеся 10% Shiba Inu он перевел на благотворительность. Кроме этого, что еще более интересно, посмотри на эту фотографию. Она была сделана сразу же после конференции DevCon, которая проходила в Японии в 2019 году. Именно той конференции, на которой Райоши, по его словам, встретил того самого влиятельного в криптопространстве анонимного друга. Понимаешь, к чему я клоню? Похоже, что это а этим анонимным другом Райоши, что помогал создавать и обеспечивать торговую жизнь Шиба-Ину, был сам Виталик Бутерин. Как я уже говорил, цена Шиба-Ину практически никак не радовала все 8 месяцев после старта. Но затем, после серии твитов Илона Маска про всякие мемные криптовалюты, например, «Собака Коины. Шибаину просто взорвалась. Посмотри, какой огромный и резкий памп случился. Эти резкие, огромные взлеты приводили к таким же резким огромным падениям. Правда, дно было найдено выше, чем было до пампа. И как мы видим недавно, токен опять взорвался. И опять же, на фоне твитов Илона Маска. На самом деле, если бы Илон таким образом пампил какие-то акции на фондовом рынке в США, его бы могли уже привлечь по какой-то статье. Но здесь на Shiba Inu и DogiCoin он может творить все что угодно, и поэтому цена Shiba Inu снова подбирается к своим историческим пикам. Остается два самых главных вопроса, на которые мы хотим знать ответы. Первый, стоит ли инвестировать в Shiba Inu? И второй, может ли этот токен вырасти до одного цента? Сейчас я попробую ответить на оба этих вопроса. Я долго не мог воспринимать Шиба Ину чем-то серьезным, думая, что это всего лишь еще один мем коин, похожий на доги Coin. Как говорил Виталик Бутерин, единственное, что может быть интересно в таких криптовалютах, это их логотип где нарисована собака. Но, копнув немного глубже, сегодня я неожиданно обнаружил, что на самом деле шиба ину это намного больше, чем все вы думаете. В телеграме я не раз говорил, что на самом деле сложно оценивать криптовалютные проекты на предмет их настоящей ценности. Единственным реальным способом определять ценность той или иной криптовалюты является сравнение ее с другими проектами. Как я не раз повторял, моя инвестиционная стратегия это не гоняться за хайпом, а при Прежде всего, найти криптовалюты сильной командой разработчиков, надежным и сплоченным сообществом, а также криптовалюту, которая должна решать реальные проблемы в реальном мире. Это такие проблемы, за решение которых люди захотят платить. Возьми любой свой любимый криптовалютный проект и задай себе вопрос, а будут ли люди платить? Будут ли они хотеть заплатить за решение проблемы, которую этот проект хочет решить? Например, XRP решает проблему трансграничных платежей и эта проблема интересует многих, в том числе и меня. Я часто отправляю деньги за границу, так же, как и принимаю их из-за границы. Также у XRP есть сильная команда. Ее силу обозначила сама SEC, которая уже год не может ее одолеть. И кроме этого у XRP присутствует надежное и сплоченное сообщество. Достаточно посмотреть на YouTube-каналы, которые посвящены этой криптовалюте. Такого сплоченного сообщества я не видывал больше нигде. Исходя из этих трех правил инвестиций в криптовалюту, я остерегался инвестировать в мемные, такие как все эти песики и доги коины. Затем я немного изменил свое мнение и решил, что вкладывать в них до 5 процентов своего депозита для меня приемлемо. Потеря этих 5 процентов ничего не меняет. А потенциальная прибыльность в сотни, а то и в тысячи иксов, согласись, не помешает. Я считал Шиба-Ину мемной криптовалютой, но также я чувствовал, что нужно разобраться в ней получше. Я нашел целое сообщество, то что называется армией Шиба, которая пытается создать из мемной криптовалюты что-то намного большее, чем кажется. Например, они уже построили децентрализованную биржу шиба в этой децентрализованной бирже ShibaSwap также можно получать вознаграждение за фарминг, который у них называется Дык, и также за стейкинг, который у них называется Bury. Немного переименовали, но суть это не меняет. Стейкать и фармить можно токены Shiba и еще два токена из ее экосистемы. Да, в ее экосистеме три токена. Одно лишь это уже делает Shiba необычным мемкоином, согласись в децентрализованной экосистеме SHIBA присутствует три токена как мы говорили, сам SHIBA LiSH и BONE именно лишь токен и считается убийцей доги как это пишут различные статьи, например вот это Итак, SHIBA это главный токен, о котором слышали все кто хотя бы когда-нибудь слышал о SHIBA INU, Лишь это токен, который изначально должен был отслеживать цену доги но затем он был изменен и сейчас выполняет функции второстепенного токена в экосистеме Shiba. Надо сказать, он достаточно дорогой, но это лишь потому, что его предложение очень маленькое. Всего лишь 107 тысяч монет. И кстати говоря, несмотря на то, что он кажется дорогим, на самом деле его цена находится практически у самых низов. Также именно этот токен лишь в экосистеме Shiba Inu позволяет его держателям получать ранний доступ к NFT, которые будут запущены на Shiba Inu. NFT будут запущены на мемной криптовалюте. Ты все еще думаешь, что это мемная криптовалюта. Затем у нас есть третий токен Bowen. Их всего 250 миллионов, сейчас в циркуляции 159 миллионов таких токенов. Зачем этот токен нужен? Он используется для управления экосистемой SHIBA. Например, холдеры этих токенов могут голосовать за какие-то изменения в экосистеме SHIBA INU. На децентрализованной бирже ShibaSwap есть возможность стейкать все три токена для того, чтобы получать пассивный доход за то, что ты их держишь. Также можно предоставлять эти токены для обеспечения ликвидности в этой экосистеме. За это это ты тоже будешь получать пассивный доход. Это называется словом «дык». Хотя тебе, наверное, привычнее слышать что-то вроде доходного фермерства или yield фарминга. Еще раз, это все в мемной криптовалюте. В мемной криптовалюте. Кроме этого, у Shiba есть и другие проекты. Например, так называемый Shibarium. Это собственный блокчейн Shiba Inu, на который она еще не перешла, но планирует перейти. Напомню, сейчас она работает на блокчейне Ethereum. Когда Shiba Inu перейдет на собственный блокчейн, это явно будет большим плюсом для всей ее экосистемы. Например, хотя бы тем, что высокие комиссии в сети эфириума сменятся более низкими в собственной сети Шибариум, а также пользователям экосистемы Шиба-Ину не придется больше покупать эфир, им нужна будет сама Шиба. Шитоши Кусама на данный момент является лидером Шиба-Ину, и вот что он пишет. Он говорит, что над собственным блокчейном Shiba прямо сейчас трудится большая команда разработчиков, и его запуск обещают уже до конца этого года. Кроме Shibarium, у них также есть и стейблкоин SHI, собственный стейблкоин Shiba Inu. Этот токен будет привязан к цене 1 цент, это будет его стабильная цена. Он будет облегчать сделки в экосистеме Shiba Inu. Возможно, даже к нему потенциально будут торговаться токены, построенные в этой экосистеме в будущем, используя децентрализованную биржу ShibaSwap. И наконец, ребята, самый-самый амбициозный проект Shiba Inu, он называется ShibaNet. Что же это такое? Это будет масштабная платежная система, которая позволит бизнесам и людям платить за товары и услуги с помощью стейблкоина SHI, о котором мы говорили перед этим. Shiba.net будет включать в себя очень интересную функцию для облегчения запуска смарт-контрактов, например, таких, которые отвечают за выплату так называемого «ройалти» для участников той или иной транзакции в экосистеме Shiba Inu. Кроме этого, Shiba.net будет работать и с NFT. На данный момент ShibaNet все еще не работает, но сейчас проходят некие аудиты и проверки. Итак, теперь мы с тобой видим, что Shiba Inu это далеко не простой мем коин, как казалось. На самом деле это намного больше, чем все думают. Большинство, как и я раньше, считали эту криптовалюту просто мемом. Честно, я шокирован. Я не ожидал увидеть это, когда я начал копать глубже. Я рассчитывал увидеть здесь что-то похожее на Dogecoin. Итак, второй вопрос. Может ли Shiba достичь одного цента? Я уже отвечал на вопрос, возможен ли 1 доллар для Shiba Inu. Теперь давай подумаем, возможен ли 1 цент. На данный момент капитализация Shiba Inu составляет чуть более 11 миллионов долларов. В доступном предложении 394 триллиона монет. Что такое рыночная капитализация? Это цена, умноженная на доступное предложение. Исходя из этого, чтобы Shiba Inu стоила 1 цент, нам нужна капитализация в 3,9 триллиона долларов. 1 цент множим на 394 триллиона монет и получаем 3,9 триллиона долларов. Именно такую капитализацию нам нужно увидеть, чтобы Shiba Inu стоила 1 цент. Что такое 3,9 триллиона долларов? Это практически как 4 биткоина. Не кисло, да? Мне это кажется очень, очень маловероятным. А кто-то даже говорит об одном долларе. Это же вообще невозможно. А вот одна сотая цента? Может быть, вполне. Но для этого Шибаину требуется 390 миллиардов долларов капитализации. Возможно ли это? Напиши в комментариях, ответь на этот вопрос сам. Я могу сказать, что после всего этого разбора у меня даже есть некоторое уважение к Шибе и к тому, что делают ее разработчики, к чему они стремятся, сколько проектов они разрабатывают. Изначально мемная криптовалюта сегодня находится в состоянии перехода к чему-то, что может быть использовано, что может решать какие-то проблемы, что в конце концов имеет некую ценность. Удивительная метаморфоза для того, что изначально было шуткой. Значит ли это, что прямо сейчас я загружу огромный депозит в этот токен? Навряд ли, ребята, навряд ли. Но это значит, что 5% своего депозита можно вкладывать в такие мемные криптовалюты, которые потенциально могут давать огромные иксы, тысячи иксов, но при этом дают не менее огромные